Что На улице весна. Не надо говник. Мы ее так долго ждали, она уже пришла. Теплый ветер завет не мешает сам. Сидит в платье закружил повору. Ты пела-то И на солнышке жучки усочил. Дружно песенку поют. Звучат кабучки, отмечают в догонку копей. Я сегодня увидала весну, На кошке распустилась сильная. Я достиг, хочу гимить. Будь здоров. В гости к нам пришла весна Теплый ветер заиграл волоса Сит из закружил по двору и на солнышке жучки усочил Дружно песенку поют про весну По спасу на в каблучки Отвечает и я сегодня увидала весну На окошке распустилась сирень